Как правильно оформить свою группу или сообщество в социальных сетях? Как сделать эту группу удобным, полезным пространством для привлечения и удержания потенциальных клиентов? для коуча, психолога, консультанта. На связи Ольга Ашпина, интернет-продюсер и маркетолог. И в сегодняшнем коротком видео я покажу вам основные элементы, на которые стоит вам обратить внимание при оформлении группы в социальных сетях. Показывать я буду сегодня на примере группы во ВКонтакте. В принципе, это базовые требования, которые вы можете учитывать при создании своего сообщества в других социальных сетях, например, в Фейсбуке, в Одноклассниках. В Инстаграме несколько другая история, потому что там профили и другие возможности социальной сети. Но в любом случае важные элементы нужно постараться расположить для клиентов в удобном формате. Итак, переходим к основным элементам, к основным и важным элементам. Сейчас, секундочку, одну я включу слайд. Итак, первое, на что обращаем внимание мы, а, соответственно, на это же обращают внимание наши подписчики, когда заходят в группу, это на баннер. То есть баннер – это широкая такая фотография, на которой вы можете разместить большое количество полезной информации, которая сразу же вашему гостю даст, даст понимание, куда он зашел, для чего это сообщество создано и стоит ли ему задержаться здесь хотя бы на несколько секунд, чтобы уже более подробно ознакомиться с содержимым вашей группы. Я могу сразу сказать, что вот тот пример, который сейчас вы видите на экранах, когда у нас на баннере группы... Идет такое вот рекламное сообщение открытого мастер-класса «Как зарабатывать на своих онлайн-консультациях». Это дополнительная возможность группы ориентировать клиентов на ближайшие мероприятия или ближайшие ваши активности, которые вы будете в социальных сетях своих осуществлять. А в другое время, когда, например, мы не набираем, на свои вебинары у нас стоит обычная заставка. Эта группа создана двумя продюсерами, Ольгой Ашпиной и Ириной Улитиной. Поэтому здесь всегда значится две фотографии. Но текст между нами, текст самого баннера, он меняется. В любом случае всегда неизменным остается обращение к целевой аудитории. То есть постарайтесь на свой баннер вынести важные самые такие пункты, для кого эта группа. Вот наш мастер-класс, он а, был, ну и сейчас, заточен на коучей, психологов и консультантов. И сама группа, когда она существует вне каких-то там мероприятий, а, в любом случае она содержит вот, а, определение своей целевой аудитории, то есть для кого мы работаем. Обратите внимание, что а, в нужном месте в нужном месте баннера есть призыв к действию, к целевому, присоединяйтесь. То есть даже если вы первый раз зашли, мы уже рекомендуем вам присоединиться, то есть добавиться в сообщество, стать нашим подписчиком. Что мы видим под баннером? Под баннером мы видим жирными, жирным шрифтом написано ⁇ Студия эксперт ⁇ это название нашей группы, у вас оно может быть своим, и обязательно короткий статус, что, что вообще дает, что несет это сообщество вашему гостю. Для чего нужна студия «Эксперт» как проект, как группа? Это онлайн-школа самореализации личности. Мы помогаем начать частную онлайн-практику консультантам, коучам и психологам. То есть буквально за три секунды визуального такого изучения наш подписчик, гость нашей страницы, он уже мой, может при, получить общее представление, для чего и для кого создана эта группа. Следующее. Обратите внимание, что под коротким статусом группы, которая на самом деле ну, по количеству знаков очень ограничена, там, буквально полторы-две ну, строки можно занимать этот, этот вот анонс, этот статус, но под статусом у вас есть возможность более подробно уже написать информацию о вашем сообществе, о вашей группе. То есть уже если клиент заинтересовался, он нажмет на кнопочку «Показать полностью» и, соответственно, прочитает вот об этом пространстве более подробнее. Не игнорируйте, пожалуйста, описание своих сообществ. Всегда пишите, с какой целью, какую ценность для вашего гостя несет это пространство. Следующее, на что обращаю ваше внимание. На виджет. Что такое виджет? Вот мы рады вам, Ольга. Спасибо, что зашли к нам. Ольга, регистрируйтесь там туда-то и получите небольшой подарок. Виджеты это специальное такое инструмент в рабочих группах для того чтобы подписывать ваших гостей на определенные темы рассылок то есть если клиента интересует этот подарок а если мы будем говорить профессиональным языком подарок этот называется лид магнит то есть магнит для лида лид это человек но не просто который абсолютно не в теме там продвижения коучи и психологов. То есть если этому человеку наш лид-магнит не интересен, он не будет регистрироваться и соответственно подписываться на нашу рассылку. То есть лид-магнит это некоторый фильтр, который помогает вам определить тех самых клиентов, которым интересна ну, та или иная тематика. Потому что на вашей страничке могут быть разные литмагниты. У нас их тоже большое количество, но мы в зависимости от того, какое мы планируем проводить мероприятие, мы эти виджеты меняем периодически, то есть обновляем и даем возможность подписываться вам на новые виды рассылок. Следующее, обращаю внимание, что а, есть такая очень хорошая и удобная опция в группах, это обсуждение. Что такое обсуждение? Обсуждение это короткие такие разделы, в которых вы можете размещать, по различным тематикам информацию например у нас есть такие разделы в обсуждениях отзывы туда мы накапливаем скриншоты или даем ссылку на эти отзывы чтобы люди там писали свои впечатления о проведенных нами мероприятиях или пройденных вместе с нами обучающих программах следующие о ведущих студии задай свой вопрос ведущим то есть это короткие разделы которые позволяют вам не теряться не позволяет не теряться этой важной информации а постоянно быть на контакте с вашим гостем и какие еще есть дополнительные возможности в группах Например, вы можете внутри группы создавать еще мероприятия. Ну вот, например, мы создавали группу специальную под обучающие программы по метафорическим картам, по ведической астропсихологии и по интеграции метафорических карт в коучинг. То есть мы делали еще такие подразделы внутри группы, и именно на эти мероприятия уже наши клиенты приходили, и, соответственно, заходили как в отдельную группу, в отдельное пространство. То есть такой клуб по интересам уже, чтобы не только на нашей страничке могли они читать эту информацию, а более сжато и более концентрировано по своей тематике, вот в, именно в разделе Наши мероприятия. А в группе есть такая опция, когда вы можете <coughs> указать контакты, с кем можно связаться, то есть кто является модератором, кто является администратором этой группы, кто является руководителем этой группы. То есть у нас вот Ирина Улитина, Ольга Ашпина и техподдержки Иван Смирнов. Поэтому в любой момент с нами могут связаться или, вот я показываю еще раз, да, «Задай свой вопрос ведущим», но это будет публичный вопрос. Или же могут перейти по нашей ссылке и написать нам уже в личном сообщении. На что еще обращаю внимание? Что есть ссылки, полезные ссылки, которые вы тоже можете размещать внутри своей группы. Особенно, если у вас несколько групп, и вы бы хотели, например, чтобы ну, клиенты а, тоже посмотрели на вас, возможно, с другой какой-то компетенцией. В группе большое количество есть разделов для размещения видеороликов, для размещения статей, фото галерея и прочее, прочее. Большое количество уже приложений, в том числе благодарности за подписку, можно подключать чат-бота, то есть приложений очень много. Я сегодня говорю для вас именно с точки зрения, что необходимо сделать на начальном этапе. И если у вас сейчас сложность именно с пониманием, как это должно быть, то вы можете, в принципе, когда будете ставить техническое задание специалисту, вы можете сказать, что вот мне необходим, чтобы был такой раздел, вот такой, такой. Вы можете не знать, как это называется, но можете показать, как это выглядит. Вот. Если для вас сегодня было полезным мое видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал студии в YouTube. Ищите нас в социальных сетях, ну и всегда ждем вас на наших мероприятиях в студии Эксперт. А для тех, кому важно получить от меня обратную связь по наполнению вашего, вашей странички, понять, почему она не привлекает клиентов или привлекает их очень мало, записывайтесь ко мне на диагностическую консультацию, где мы вместе с вами выявим ошибки и определим кратчайшие пути для того, чтобы решить эту ситуацию в вашу пользу. С вами была Ольга Ашпина. До встречи в новых роликах и в новых эфирах. Пока-пока.